Привет, друзья! Сегодня мы рассмотрим примеры использования Excel функции СУМ, какие аргументы она использует и для чего применяется. Функция СУМ — одна из математических и тригонометрических функций, складывающая значение. Вы можете складывать отдельные значения, диапазоны ячеек, ссылки на ячейки или данные всех этих трех видов. Синтаксис функции СУМ — и в скобках список аргументов, где. Число 1 – обязательный аргумент, первое число для сложения. Это может быть число, ссылка на ячейку, например, B6. Или диапазон ячеек, например, B2-B8. Число 2 – необязательный аргумент, это второе число для сложения. Можно указать до 255 чисел.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 или под диапазоном, который нужно суммировать, а затем откройте на ленте вкладку «Главная» или «Формула» и нажмите «Автосумма», «Сумма». Мастер автосуммирования автоматически определяет диапазон для суммирования и создает формулу. Он может работать и по горизонтали, если вы выберете ячейку справа или слева от суммируемого диапазона. Использование функции «Сумм по выделению». Мастер автосуммирования обычно работает только со смежными диапазонами, так что если ваш диапазон для суммирования содержит пустые строки или столбцы, Excel остановится на первом пропуске. В этом случае вам нужно использовать функцию сум по выделению, в которую вы последовательно добавляете отдельные диапазоны. Чтобы быстро выделить несколько несмежных диапазонов, нажмите Ctrl плюс щелчок левой кнопкой мыши. Сначала введите равно сумм. Выберите нужную функцию и нажмите «Tab». Затем выбираете разные диапазоны, а Excel будет автоматически добавлять между ними точку запятой в качестве разделителя. По завершении нажмите клавишу «Ввод». Совет. Быстро добавить функцию «Сумм» в ячейку можно с помощью клавиш «Alt» плюс равно. После этого вам останется только выбрать диапазоны. Примечание. Возможно вы заметили? что Excel выделяет цветом разные диапазоны данных функций и соответствующие фрагменты формули. Excel делает это для всех функций, если только диапазон, на который указывает ссылка, не находится на другом листе или в другой книге. То есть, чтобы увидеть воочию диапазонной формулы, кликните на ячейке с ней дважды. Добавление. Вычитание. Умножение. Даление. И функция сумм. В Excel можно с легкостью выполнять математические операции, как по отдельности, так и в сочетании с функциями. Например, сумм. Допустим, вам нужно применить процент скидки к суммируемому диапазону ячеек. Вы получаете 20% от суммируемого диапазона. Но значение 20% введено прямо в формуле, так что если позже вам потребуется его изменить, найти его будет непросто. Гораздо лучше будет поместить значение 20% в ячейку, где его будет легко найти и изменить, и использовать ссылку на нее. Например. Если нужно не умножить, а разделить, просто укажите вместо знака умножить знак разделить. Чтобы прибавить или вычесть значение из функции SUM, используйте знаки плюс и минус. Аналогичным образом функцию SUM можно использовать совместно с другими функциями. Просто начните вводить название функции после знака математической операции. Добавьте ее и установите нужный диапазон значения. Например, эта формула получает сумму выделенных ячеек и делит ее на количество непустых ячеек в диапазоне. Использование функции сумм на нескольких листах. Иногда требуется просуммировать определенную ячейку на нескольких листах. Казалось бы, можно просто щелкнуть нужную ячейку на каждом листе, используя знак «плюс» для сложения значений. Но это довольно утомительно, и при этом легко допустить ошибку. С помощью трехмерной функции сумм это можно сделать гораздо проще. Эта формула будет суммировать указанную ячейку на всех листах с первого по 3. Это особенно пригодится в ситуации, когда, например, для каждого месяца используется отдельный лист, а вам нужно подвести общий итог на листе сводки, если название листов содержит пробелы. Например, скидка января, необходимо использовать апострофы, указывая эти названия в формуле. Метод 3D также можно использовать с другими функциями, срзнач, мин, макс и так далее. Возможные неполадки. Функция сумм отображает символ решетка вместо результата. Проверьте ширину столбцов. Как правило, символы решетка отображаются, если столбец слишком узкий для результата формулы. Функция сумма отображает саму формулу в виде текста, а не результат. Проверьте, не выбран ли для ячейки текстовый формат. Выберите соответствующую ячейку или соответствующий диапазон и нажмите клавиши Ctrl-1, чтобы открыть диалоговое окно «Формат ячеек». Затем щелкните вкладку «Число» и выберите нужный формат. Если для ячейки использовался текстовый формат и она не изменилась после выбора другого формата, нажмите клавишу F2 плюс Enter, чтобы принудительно изменить формат. Функция сум не обновляется. Проверьте, выбрано ли для вычисления значение автоматически. На вкладке формулы откройте параметры вычислений. Вы также можете выполнить вычисление на листе принудительно, нажав клавишу F9. Вместо ожидаемого результата отображается значение ошибки решетка и имя. Обычно это означает, что в формуле содержится ошибка, например, вместо равно сум введено равно сумма или пропущен разделительный знак. Функция сум отображает целое число, хотя должно отображаться десятичное. Проверьте, выбрано ли отображение десятичных чисел в формате ячейки. Выберите соответствующую ячейку или соответствующий диапазон и нажмите клавиши Ctrl-1, чтобы открыть диалоговое окно «Формат ячеек». Затем щелкните вкладку «Число» и выберите нужный формат, указав при этом нужное количество десятичных знаков. На этом все. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал Hedman Software. если данное видео было полезным для вас. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.